Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В общем, у меня есть очень хорошие новости, снимали мы получается обзорчик на монетку ZEEK Network и также я владею там небольшой инсайдерской информацией, я вам ее так немножко чисто по секрету расскажу, что к чему да как. В общем, сейчас ребята начинаются презентации Презентации будут в 15 городах, а, только по России. Дальше как она будет развиваться, ну еще не знаю, как точно там, может на Украину что-то еще там перелетит. А, может еще какие-нибудь страны СНГ. А, в общем, и цена мне сейчас на монету прям вообще нравится. Я не знаю, кто там немножко по ходу подслил, там она, короче, плавает. Сегодня, допустим, там упала там, завтра подлетела. Какие-то интересные моменты, надо будет подлавливать. А почему я говорю что-то круто так и почему-то как инсайдерская информация Ну как бы об этом мало кто так еще знает В общем где-то кое-кто там на ушко шепнул Кто-то где-то кое-как пронюхал В общем ребята собираются зайти на туре на все бабки, на всю котлету А именно почему? У них сейчас будет скоро пул, увеличиваться будет процент а, Ягуар, криптобот я же говорю, увеличится процент, и будут добавлены, опять же, еще везде языки, и обещают, сейчас уже английский добавили, потом будут еще языки добавлять. И тем не менее объемы, да, сейчас пока небольшие, но вот сейчас буквально пройдет, я не знаю, максимум 5 дней неделя, и цена, наверное, взлетит, как минимум будет уже доллар, потому что будет презентация проходить сейчас первая в Сан Санкт-Петербурге, потом Краснодар, Севастополь, очередность точно сказать не могу, не помню, кажется, следующая либо Краснодар либо Севастополь, но, в общем, сначала будет в Питере, там, кстати, места ограничены, чтобы попасть туда, ну, блин, я, конечно, пролетаю, не успеваю туда попасть, но хотелось бы, конечно, туда попасть, посмотреть на все это действие, как это все будет происходить, в общем. Но не знаю, я прям вообще проектом что загорелся, я же говорю, сейчас все бабки получается. Кто, откуда, куда, я говорю, ребята, надо выводить и просто вкладывать именно, допустим, вот в, именно в эту монетку. Потому что с тем маркетинговым планом, как они сейчас будут действовать и будут действовать по всей стране, это будет одна с другой презентацией. То есть это будут крупные инвесторы заходить, люди, которые уже на бабках, которым просто интересно, что такое криптовалюта. То есть люди даже которые были в традиционном бизнесе, они не знают, что такое криптовалюта, им стало вдруг интересно, они попали на презентацию, то есть объяснили, рассказали и тому подобное. В общем, на, не знаю, лично мое мнение на фоне всех этих новостей это все очень красиво потом выльется и вырулится. Потому что, блин, видите, конечно, да, сейчас еще по рекламе надо работать и работать надо им хорошие бабки вкладывать в рекламу цена прыгает, до 40 центов поднималась, она как бы качелями идет и сейчас пока еще не настали у них вот эти грандиозные маркетинговые планы, пока она качелями прыгает по 25 центов и по 20 центов сейчас купить эту монетку это просто будет вообще кайф сейчас эту монету купи на пару тысяч долларов даже по 20 центов по 25 блин, после презентации после всех планов развития даже чисто с точки зрения спекуляции, монета взлетит уже будет доллар стоить как минимум. Вот сейчас неделя пройдет, монета уже будет стоить около доллара. То есть, сами понимаете, это уже сколько XO можно будет сделать. Не то что говоря о самом криптоботе, о самом Ягуаре, на котором можно будет ставить ОС, чтобы оно стакалось и бабки делали бабки. В общем, ребята, вот такая вот небольшая новость залетела, поэтому вот так вот тихо бабки заводим, переводим и следим за новостями. Я также буду потом еще где-то, не знаю, буду сливать вам небольшие новости. Ну и также оставлю все ссылки, можете наблюдать за проектом. Я лично загорелся и вам всем рекомендую и советую. Пишите свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.